Друзья, всем привет, сегодня речь у нас пойдет о времени экспирации Достаточно сложная тема для объяснения, постараюсь я вам все объяснить Как правильно подбирать время экспирации Будет теория вместе с практикой, Будут торговать и сейчас в режиме онлайн У меня на Олимпе запросили верификацию, достаточно долго я ее проходил и наконец-то прошел Долго я ее проходил, потому что забыл отправить некоторые документы Пополнение с карточки забыл отправить, поэтому верификация задержалась ну теперь я могу спокойно торговать в прошлом режиме. Итак, давайте найдем подходящий пример на какой-нибудь валютной паре. Зайдем в сделочку и постараемся подобрать очень хорошее время экспирации. При подборе времени экспирации я ориентируюсь на 5-минутный таймфрейм. В большинстве случаев именно за 5 минутками я смотрю, чтобы подобрать время. Смотрите, британский фунт, новозеландский доллар, здесь есть кое-какая ситуация. Давайте ее рассмотрим. Посмотрим сначала на числовой таймфрейм. Что я здесь вижу? Вижу, что цена у нас поймала сильную область поддержки. Давайте я ее нарисую. Вот наша область поддержки. Видим уверенную свечу на повышение, которая поглотила собой предыдущую красную свечу. Это говорит о смене тренда. Ну или как минимум о коррекции. Где у нас находится следующая сильная область сопротивления? Вот здесь. В цене, в принципе, еще есть куда идти. Она должна дойти до этой области, словить ее и а, должна быть реакция от этого уровня. Но в любом случае цена уже пробила вот этот вот уровень сопротивления. Сейчас небольшой откатик до этого уровня и дальнейшее движение вверх. Давайте посмотрим более мелкие таймфреймы. 15 минутка пока говорит о коррекции вниз. 10 минутка Сейчас нужно подождать закрытие этой свечи и посмотрим, что нам будет говорить свечи. Пока рисуется уверенная свеча на понижение, вот здесь у нас находится область поддержки. Цена движется в эту область. Далее, по моим предположениям, она словит эту область и пойдет на повышение. Смотрим 5 минуты тайфрейм. Здесь у нас образуется такой нисходящий канал. Прямо сейчас, в принципе, можно зайти. На 5 минут На повышение, давайте зайдем Если что, в принципе, можно потом зайти еще раз От более нижней области Которая находится у нас вот здесь вот Итак, почему я решил заходить На 5 минут Давайте рассмотрим вот эту вот ситуацию Мы определили по большим тайфреймам Что потенциал у нас общий на повышение Цена должна словить у нас Область Сопротивление, которая находится вот здесь вот Цена будет идти до сюда. Следовательно, сейчас происходит коррекция до того уровня, который цена пробила. До вот этого вот уровня. Образуется такой нисходящий канал, возможно. И цена должна выстрелить вверх до уровня сопротивления. Видим, что цена движется в диапазоне от уровня к уровню примерно 5 минут. А почему? Вот у нас 5-минутная свеча одна. И она дошла от уровня. К уровню, то есть ровно 5 минут Именно за счет предыдущей ситуации я зашел вверх на 5 минут То есть первое условие для выбора времени экспирации Это анализировать историю графика Анализировать то, что происходило раньше Видим, что происходит небольшая коррекция до уровня Теперь ждем подтверждения движения на повышение Будем заходить, перекрываться на повышение Мои предположения здесь не оправдались То есть цена не пошла в канале нисходящем а просто так скорректировалась вниз. Теперь мы будем сходить до конца 30 минутки, перекрываться на повышение, вижу затухание, жду еще, вижу реакцию от уровня, захожу на повышение. Итак, вот эту вот сделку я открыл до конца 30 минутки, то есть еще на 5 минут побольше. Мои предположения, опять же, что вот эта вот свеча у нас закроется с тенью, и следующая свеча будет на повышение, поскольку цена словила область поддержки, которая находится вот здесь. Вот. То есть вы заметили, что я ориентируюсь на предположение. Я много заходил на эти ситуации, я знаю, как цена реагирует на уровень, уже умею это определять, и потому что я знаю... По той истории, которая была на графике до этого, я примерно представляю время экспирации, прикидываю. Но здесь, смотрите, логично было предположить, что цена в любом случае среагирует на этот уровень. До конца свечи оставалось 2 минутки, там 3. А свеча у нас это закроется с тенью, то есть пробивать на его навряд ли будет, поскольку потенциал на повышение, это мы определили. И поскольку цена среагирует на уровень, закроется с большой тенью, то логично предположить, что следующая свеча у нас пойдет на повышение. Не знаю, насколько понятно, я объясняю, но, надеюсь, понятно. И опять же, я захожу до конца жизни 5-минутных свечей. Почему? Потому что на конце у нас происходят импульсы. Это мы помним. Возможно, даже первая сделка у нас зайдет в плюс. Остается 48 секунд. Давайте с вами ждать. Я всегда, абсолютно всегда, захожу до конца жизни свечей. Сейчас вот эта вот сделочка закроется. Я еще кое-что объясню. Это не только из-за импульсов. Это еще и из-за паттернов. Итак, остается 4 секунды. Сделочка у нас это заходит в минус. Но у нас висит перекрытие. Смотрим, как закрылась пятиминутка. Как я и говорил, она закрылась с большой тенью. Снизу. А на уровне поддержки. Что указывает уже на импульс вверх. Следующая свеча у нас будет зеленой. Импульсивный, скорее всего. Именно поэтому я зашел до конца жизни вот это вот свечи. Итак, насчет паттернов. Смотрите, если вы, допустим, изучили какой-то паттерн, давайте вот представим, я нарисую. Вот мы видим, например, здесь у нас находится уровень сопротивления. Свеча вот так вот подходит к этому уровню. Видим уверенную свечу на повышение, потом небольшой пин-бар. Давайте я его нарисую. Здесь огромная тень, здесь тень, пин-бар. И далее свеча на понижение. Это у нас паттерн, указывающий на разворот. Допустим, вы его полностью изучили. То есть вы знаете, как он работает. И вы можете зайти не после паттерна, а в момент его формирования. Зайти, например, где-нибудь вот здесь вот. Если цена подходит к концу, вы видите, что цена в принципе стоит на месте. Значит, логично предположить, что будет образовываться пин -бар. И заходите вы до конца вот этой вот 5-минутной свечи чтобы паттерн у вас полностью образовался. Это делается только в том случае, если вы нашли какие-то дополнительные подтверждения для понижения. Допустим, вы на больших таймфреймах определили, что цена у нас пойдет вниз, в любом случае. И поскольку вы увидели формирование паттерна, то логично зайти на этот паттерн. Возможно, до конца этой свечи или до конца еще одной следующей свечи. Вот опять же пример. Определили мы потенциал на повышение на более больших таймфреймах. Увидели мы область поддержки Зашел я при, примерно на конце жизни вот этой вот свечи Увидел, что у нас цена реагирует на уровень Значит, я предположил, что цена у нас, свеча у нас закроется с тенью А поскольку свеча у нас закроется с тенью То опять же логично предположить, что вот следующая свеча у нас пойдет на повышение И будет сильный импульс вверх от уровня поддержки По общему потенциалу вверх Итак, давайте найду еще один пример на евро-долларе, в принципе, есть неплохая ситуация. Давайте ее рассмотрим. Видим, что цену, в принципе, тянут на повышение. У нас восходящий канал. Здесь цена словила область сопротивления. Видим огромные тени сверху. Небольшая неопределенность присутствует. Немножко мы опоздали. А, нужно было заходить примерно вот здесь вот. Вот здесь вот на повышение, чтобы словить импульс до уровня сопротивления. Поэтому пока что мы здесь не заходим. Смотрите, на фунте к доллару есть ситуация. Посмотрим минуту тайфрейм. Видим здесь коридорчик. Готовлю время экспирации до 40 минут. Импульс произошел, уже небольшой коррекции. Мне нужно было опять же заходить вот здесь вот, чуть пораньше. Сейчас я все объясню, если зайдем. Опять же, немножко не успел, сильный импульс произошел. Собирался я заходить на пробитие локального уровня сопротивления, поскольку я увидел здесь область, во-первых, и э, большие тени снизу. Увидел, что минимумы у нас повышаются, и увидел также сильные импульсы вверх. Немножко опоздал, еще другую ситуацию Смотрите, здесь я кое-что вижу Готовлю время экспирации до 45 минут Сейчас я дождусь конца вот этой вот 5-минутной свечи И буду решать, что здесь делать Собираюсь я заходить здесь на понижение По вот этой вот свечной формации И также у нас находится здесь уровень сопротивления Смотрите, до конца жизни свечи остается 15 секунд Видим, что у нас вырисовывается свечная формация, указывающая на понижение указывающий на то, что следующая пятиминутка у нас будет красного цвета, направлена на понижение. Захожу вниз, до конца следующей 5-минутной свечи. Итак, я увидел здесь, опять же, вот эту вот свечную формацию от уровня сопротивления, которая указывает мне о том, что цену будут толкать на понижение какое-то время. Время это 5 минут, поскольку, в принципе, вот после вот этой вот формации у нас вырисовывается следующая пятиминутка. минутка направлены на понижение. Должно дойти она до уровня поддержки. Примерно вот до сюда. Как раз время 5 минут ей хватит. То есть здесь я подобрал время экспирации на основе паттерна и на основе конца жизни свечи, опять же. Здесь уже не предположение, здесь уже чистая отработка по паттерну. У нас образовался паттерн. Я зашел ровно по этому паттерну, по всем правилам. Происходит шикарный импульс вниз. Давайте посмотрим, что у нас на часовых таймфреймах. Видим сильный импульс вниз, пробитие области поддержки. И здесь цена от нее отскакивает. То есть цену резко выталкивают от этого уровня, который она недавно пробила. Это видно по теням свечей. Следовательно, потенциал здесь направлен на понижение. Видим, что после этого паттерна... У нас сразу происходит импульс вниз. Шикарный. Кстати, насчет паттернов. Как я уже говорил, можно заходить на формирование паттерна, если вы уверены в том, что этот паттерн у нас будет. Если вы нашли дополнительные подтверждения на других таймфреймах или чем-то еще. Если же вы новичок, то рекомендую отрабатывать именно ровно по паттернам. Вы видели паттерн. Вы знаете, что он работает у вас вниз. Что следующая свеча у вас пойдет на понижение. И вы заходите ровно до конца следующей свечи на понижение. Конец жизни свечей ⁇ самое важное во время экспирации. Потому что именно конец жизни свечей определяет то, как свеча это сформируется. И если вы решили заходить ровно по паттерну, то нужно обязательно ждать завершения формации. То есть конца, опять же, жизни свечи. Итак, остается на 7 секунд. Сделочка шикарно заходит в плюс. Видите, какая ровная свеча, пятиминутная, образовалась после вот этой вот формации. Ровно на понижении, без каких-либо теней. Важные условия для отработки по паттернам, они обязательно должны образовываться у уровня. Если вы увидите паттерн, но не увидите вблизи каких-то уровней, то заходить не стоит. И еще о цене обязательно нужно место, чтобы куда-то пойти. Где у нас находится здесь сильная область поддержки? Вот здесь вот. То есть цене еще было куда идти. Вот у нас трендовый уровень. Опять же все сходится на этом месте. Итак, на этом видео у нас подходит к концу. Практикуйтесь в подборе времени экспирации, изучайте различные свечные формации и смотрите на уровни. Не существует времени экспирации для какого-то конкретного случая, нужно все определять по ситуации. Это все делается уже на основе опыта. Но какие-то основные нюансы я вам сказал, это паттерны, закрытие свечей, импульсы на закрытие,